По большому счастью в нашей школе могут учиться и светлые и темные, мы не раздифференцируем, потому что у нас есть возможность дать советы и тем и другим, ибо знаем, что если не будет кого-то одного, то и второму место здесь не найдется, поэтому коллеги, все хорошо, все хорошо, вы друг другу не враги, вы друг другу соперники, противники. И только потому, что вы существуете и происходит развитие вообще чего бы то ни было. Я, кстати, очень хорошо это вижу. Да, это здорово, я надеюсь, что все это видят и по большому счастью политика нашей школы, она никогда не включает элемент враждебности, а значит у нас большие перспективы большое будущее.